Приветствую вас, уважаемые представители Знака Зодиака Весы! Надеюсь, что вы очень хорошо отдохнули в новогодние праздники. И теперь вы с новыми силами будете двигаться дальше. Сейчас мы с вами будем смотреть прогноз на период с 8 января по 30. Именно в это время... Венера начинает двигаться, будет продолжать, начинает и будет продолжать свои движение по знаку зодиака Козерог. Козерог для вас является символическим домом семьи и брака. И это говорит о том, что у вас в этой сфере вполне возможны какие-то приятные перемены, приятные события. И на что бы еще хотелось обратить внимание. Одним из важных событий также является переход... Юпитера и Сатурна в знак Зодиака Водолей. Для вас Водолей это пятый дом. Так, раз, два, три, четыре, пять, все правильно. Пятый дом связан с любовью, хобби, с развлечениями и с детьми. То есть на ближайшие где-то года два для вас эта сфера будет максимально активна. И если вы раньше как-то по этой сфере чувствовали какие-то, знаете, затыки, то, на теперь, то теперь для вас наконец-то уже здесь произойдет какое-то расширение, какие-то ну, множество различных событий, там может быть и приятные, и неприятные в том числе, но скучать вам точно не придется. Будем смотреть об этом, будем посмотреть, будем смотреть на эти темы постепенно. Что же касается данного периода, с чем выступаете? Венера в тригоне к Марсу который находится в Тельце. Телес для вас это 8, так? 8, 9, 10, 11, 12. Да, 8 дом. Смотрите, возможно поступление каких-то денежек, возможно какие-то неожиданные приятные знакомства или в принципе общение с противоположным полом обещают быть приятным. 8, 9 числа. Сама по себе Венера в знаке Зодиака Козерог, она достаточно рациональная и прагматичная. Она лишает нас каких-то, знаете, глубоких эмоций но с другой стороны она дает большую трезвость принятия решений и когда мы делаем свой выбор в этот период то мы будем больше полагаться не на чувства не на эмоции не на любовь а на то что обычно после нее остается для нас наиболее важна будет стабильность и выбор будет в сторону стабильности что еще произойдет. Также 8 числа Меркурий перейдет в вашу зону любви. То есть вы у вас здесь появится больше контактов, больше общения. Здесь будет желание, может быть, повыяснять отношения, может быть, перевести ваши отношения с вашими любимыми на другой уровень. Для тех, у кого дети, здесь возможны какие-то размышления, даже не размышления, а действия, связанные с переводом их в какое-то другое учебное заведение. Может быть, вы будете активно с ними взаимодействовать, ориентировать их в жизненных направлениях. Но здесь, учитывая напряженность аспектов, возможно, также еще некоторые конфликтные и напряженные обстоятельства, связанные с детьми. Что дальше? 80 числа Меркурий соединяется с Сатурном. Не очень хороший период для принятия важных решений, особенно в области финансов. Не спешите пока. С одной стороны, вроде бы, как вы будете думать о том, что вы мыслите верно, само по себе это соединение, оно достаточно благоприятно, но в квадрате к Марсу и Урану оно может привести к фатальным ошибкам, то же самое касается 10-го, 11-го числа, 13-го ситуация может быть еще хуже, то есть постарайтесь где-то до 20-го числа воздержаться от важных принятий решений в области финансов и вообще принятий важных решений, связанных с вашими детьми, с вашими любимыми и с вашими хобби и увлечениями Yeah, mm ну, например, если в этот период вы вам поедете кататься на лыжах, то вполне возможно, что можете себе что-то поломать. Ну, так вот, грубо говоря. Ну и для детей тоже не очень хороший период, чтобы где-то путешествовать. Ну, конечно, это может не проиграться для всех. Это только для ярких представителей весов. Если у вас там 2-3 более планет знаки зодиака, весы, то что понятно, что для всех это проиграться не может. Но вот на таком, знаете, глобальном уровне вот оно где-то там такое вот висеть оно будет. Нет, вот некоторая такая неблагоприятная обстановка. По этим темам теперь 18 числа юпитер также будет квадратить уран очень много энергии причем знаете как со знаком плюс так и со знаком минус по этим же темам любви детей и я бы хотела еще порекомендовать вам как-то, знаете, быть более, что ли, сдержанными выражениями своих эмоций и не принимать скорополительных решений. Если же это касается любовной сферы, возможно, что вы что-то узнаете неприятное. Возможно, вы захотите ну, какие-то скелеты вытянуть из шкафа, шкафа. что-то захотите выяснить, поставить точку в какой-то истории или расставить, в общем-то, все точки над «и». И если вы будете к этому стремиться, то вполне возможно, что ваши отношения с человеком будут разорваны. Но у вас произойдет, знаете, как будто бы некоторое просветление в голове, то есть вы поймете, ну, ваш рядом этот человек или не ваш, то, собственно, его настоящую ценность вы осознаете именно до 20 числа. Что дальше? 23 числа Венера образует благоприятный аспект к Нептуну. Нептун для вас связан с зоной работы, то есть это благоприятное время. 22, -е, 23, -е, 24 -е. это благоприятное время для работы. Для каких-то приятных бонусов, подарков, может быть даже какие-то будут продвижения, но в общем-то что-то должно решиться в вашу сторону, в вашу пользу. Это достаточно краткосрочный аспект, он может сыграть и незаметно, а может быть как-то точечно, но я надеюсь, что вы его почувствуете. 28 января произойдет соединение Венеры и Плутона. Как правило, Плутон он все чистит, Венера это, как правило, чувства или деньги. Для вас эти две планеты окажутся сферой дома семьи. Ну, я не знаю, это какие-то очень важные глобальные перемены, связанные с вашим домом и с вашей семьей. Тем более, что здесь еще и произойдет в этот же день и полнолуние в, в Льве. Для вас, Лев, это зона дружбы. знаете, можете поволноваться, поскольку здесь еще и Луна будет в точной оппозиции. Сначала к Сатурну, а потом к Юпитеру. Знаете, не дарите безмерно свои чувства и свои эмоции. Не раздаривайте себя по пустякам. 30 января Меркурий станет ретроградным в сфере... Ваших, вашей любви, так раз, два, три, четыре, пять, да я на всякий случай все время проверяю. И это говорит о том, что к вам в ближайших три недели после 30 января, возможен возврат кого-то из прошлого. Возможно, возникновение... Ну, ну, не совсем возникновение, а возобновление взаимоотношений с кем-то из прошлого, кто-то появится на горизонте. Ну, будьте внимательны, потому что, как правило, вот эти возвраты, они к чему хорошему не приводят. Люди не меняются, ну, тем, тем более не меняются просто так или потому, что мы этого хотим. Ну, а теперь как обычно, будет свет на этот период, только не на оракуле, а по многочисленным просьбам. Я его сделала на Таро. Если вам это будет интересно или полезно, то пишите, пожалуйста. Итак, как вас будут воспринимать окружающие? По колеснице вы будете достаточно сдержанными эмоционально и будете контролировать все свои шаги. Знаете, такой вот, как вот ну, военный человек, наверное, вот так. Тем более, что здесь еще... Это подкрепляет и семерка Пентакли, что будет говорить о вашей большой терпеливости и выносливости. События, которые ожидают вас в доме в семье, ознаменованы Иерофантом, Это очень благоприятная карта для того, чтобы понять, что... Ваша семья – это ваше убежище, это то место, где вы будете отдыхать и душой, и телом. По четверке жезлов для кого-то это еще могут быть какие-то семейные праздники, а в том, числе, в том числе и венчание. Что касается событий по карьере, но ну, справедливость говорит о том, что вы будете работать, работа ваша будет продолжаться, она будет идти на том же официальном уровне, который и был, но по рыцарю мечей придется за что-то побороться могут быть какие-то вопросы, которые придется решать очень быстро и придется отстаивать свою точку зрения. Что касается доказывать свою правоту, что касается взаимоотношений в партнерстве Луна здесь возможно какие-то не знаете обманы, какие-то неясные ситуации, что-то запутанное. А по тройке мечей, еще возможно, глубокие разочарования, а также любовные треугольники. Ну, здесь, как-то, знаете, это такая сфера, какая-то переживательная для вас выпала в этом периоде. Что же касается главного света это колесо фортуны. Верьте свою удачу, и она у вас обязательно свершится. Если вы загадывали желание, если нет, то попробуйте загадать, если успеете, оно у вас обязательно сбудется. Это время исполнения желаний. Но судя по тому, что я вижу, что то это желание сбудется только лишь в том случае, если оно будет касаться вашей семьи, ваших близких. Здесь идут очень приятные у вас эмоционально насыщенные события. Всем вас и поздравляю, если они произойдут. Ну, конечно, хочу поблагодарить вас за ваши лайки, за ваши комментарии, за ваши подписки. И до встречи в следующих прогнозах.